А расплатился я криптовалютой Призм. Сейчас у нас век информационных технологий и криптовалюта становится очень популярной. Благодаря криптовалюте Призм я получаю пассивный доход 0,8% в день и 24% в месяц. Также мне очень нравится, что этой монеткой Призм можно оплатить товары и услуги в магазине. В Уфе появилось очень много магазинов, которые принимают Призму, который, за которым можно купить. Для того, чтобы полюбить Призму, мне понадобилось более полутора лет для того, чтобы узнать об этом, и только спустя полтора года я начал осознавать, что это что-то новое, действительно стоящее. Я отношу себя к активным пенсионерам которые не сидят, не ждут, когда государство выплатит им пенсию, и не живу от пенсии до пенсии, а нахожу возможности в интернете, в мире криптовалюты, в частности, монета PRISM. Вот Мы сегодня сходили, купили себе бытовую химию, порошки, шампуни, и очень удобно, мне нравится. В криптовалютном мире есть такое понятие, как постмайнинг, то есть это когда сам блокчейн платит за то, что ты... Пользуешься за то, что ты хранишь монеты на кошельке. И наиболее интересно, это все реализовано в монете Призм, которая децентрализованная, и сейчас фактически она позволяет зарабатывать до 1% в день за то, что мы храним монету на кошельке. Мне она нравится тем, что на парамайненные деньги можно оплатить и коммунальные платежи, порошки, и также заправить машину. Приглашаю всех! Сейчас я сторонник этой криптовалюты, криптомонеты, и приглашаю всех приобщиться к нашему кругу людей, которые любят призм. В данный момент мы командой развиваем монету призм по всему миру. Присоединяйся к нам!